Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас опять пойдет о ножах. Я не верю никому, вокруг одна ложь, у меня есть этот друг, его зовут нож. Сегодня мы продолжаем разбирать ножевые мифы, которыми любят оперировать менты при отжатии дорогих клинков у их владельцев, и диванные эксперты при оценке клинков их товарищей. Так что запасайтесь, кто валидолом, кто попкорном. Поехали. Миф номер раз звучит следующим образом. Если длина клинка на какие-то миллиметры превышает ширину ладони владельца, то этот нож является холодным оружием. Я ежу понятно, что это бред сивой кобылы, но давайте попробуем разобраться, откуда у ноги у мифа растут. Ширина среднестатистической мужской ладони действительно около 9 сантиметров. И как способ визуально, немного на глаз определить, есть 9 сантиметров или нет, в принципе способ применим. Но если вы когда-нибудь услышите из орала господина полицейского что-нибудь наподобие, бля, ты глянь, им же можно убить, до да сердца достанет, смело шлите этого господина полицейского нахуй, мысленно а вслух вежливо, тактично и не юморя, объясните, насколько он не прав. 9 сантиметров клинка, которые можно вполне сопоставить шириной среднестатистической мужской ладони, является ограничением для ножей выживания, охотничьих ножей с фиксированным клинком, инерционных типа бабочка, автоматических и иных, позволяющих извлечь клинок ускоренным движением. То бишь, если на лицо подозрительная запрещенка с претензией на легальность за счет короткого клинка, то в принципе по ладони ее прикинуть можно. Но для обычных сводников, которые живут в 99% случаев у нажиманов на карманах, согласно ГОСТу r 44- 2000 ножи разделочные и шкуросъемные, ограничение составляет 15 сантиметров. Что в полевых условиях, в принципе, тоже можно сопоставить с чем-нибудь мужским, среднестатистическим. Второй миф, который активно педалируется диванными экспертами, выглядит примерно так. Бля, хуев заточен. Друзья, философия заточки клинков – это, мать его, целая наука, в которой дохрена факторов, влияющих на конечный результат. Все мы любим острые клинки, но не все мы понимаем, что хорошо заточенный клинок для одной задачи будет очень плохим решением, для другой аналогичной. Да, я говорю сейчас об угле заточки, толщине сведений, геометрии спусков и остальных премудростях, которые в контексте данного разговора не важны. Просто примите как факт, что два одинаковых ножа с одинаковой сталью, одинаковой геометрией клинков, заточены на одинаковых абразивах по одной и той же методике, на тесте дадут абсолютно разный результат. Достаточно просто изменить угол заточки. И то, что ваш конкретный нож, пусть это спайдырка на кармане или мамин не советских времен, вот эти два ножа, они заточены хорошо или хуево дело это ситуативное. Вопрос в том, кем точился, для чего, а самое главное, как. А вот как просто без премудрости, без всяких строганий волос, бумажки или ногтей определить, заточен нож или нет, сейчас легко объясню. Берем нож, разворачиваем его режущей кромкой к источнику света и смотрим на отблеск режущей кромки. Там, где режущая кромка отблескивает, отражает свет. Там, соответственно, наблюдается затупление, где режущая кромка не отблескивает данный нож, не отблескивает ничего, это означает, что нож острый. Можете в качестве эксперимента сходить сейчас на кухню и проверить свой какой-нибудь кухонничек, но только запаситесь вайлидолом. Ну так, чисто поржать. Ну и еще пара мифов каратенечка. Сирейтер никаким образом не влияет на причастность ножа к холодному оружию, если вы от кого-нибудь услышите. Бля, да это же заточка специальная, чтобы рваные раны наносить, ну все, пиздец. Или от обратного. Не, ну бля, ну был бы здесь, короче, какой-нибудь серейтор с пилой, это было бы нормально. А так, ну ел и пал, ну извини, холодное оружие. Короче, вот, ребят, это все туфта, не слушайте. Согласно российским ножевым ГОСТам, допускаются различные виды ножевой заточки. Поэтому серрейтор, не серрейтор... Одна Есть пять признаков холодного оружия, есть все признаки не холодного оружия. Вот они важны, а серейтор оставьте в покое. Ну, а следующего мифа подозревая большое количество разорванных пуканов, но не могу его не озвучить. Ребят, в России не было, нет и никогда не будет так называемых тычковых ножей. Согласно российскому законодательству, все эти вот шейнички и маленькие вставки в ременьшок, это ножи разделочные, шкуросъемные. И шкуросъемные не потому, что облегчают съем шкуры в ночном клубе, а потому, что их основная цель – это свеживание тушь, а ни в коем случае не замена кастету. Тут нужно понимать, что у ножа есть его предназначение, которому он служит всей своей ножевой душой, конструкцией и заключением эксперта при сертификации. И коли уж так, так объясняйте господам полицейским, что это нож разделочный шкуросъемный, а ни в коем случае не тычковый, как средство нанесения нелетальных мягких тканей противника при самообороне. Ну и с той же оперы напоследок, знаете, как нож диверсионный Кочергина, ну всем хорошо известный НДК. Знаете, как он по сертификату проходит? Нож для картона. Примите к сведению. Счастливо. Я не верю никому, вокруг ложь. У меня есть этот друг, его зовут нож. У меня иммунитет напиздеж, как я. Никому не верю, я даже